Всем здорово, ребята! Вы на канале Чаюк ТВ. В данном ролике я расскажу все последние новости игры о Монкас. И также я расскажу, каким же прямым намеком разработчики намекают на грядущее обновление. В общем, ролик очень интересный, поэтому я попрошу тебя лайк авансом. Также, пожалуйста, подписывайся на канал, потому что 83,6 зрителей смотрят мой канал без подписки. Ну а если именно ты прямо сейчас подпишешься на канал, то мы сможем приблизиться к моей мечте о моей Мечта 20 тысяч подписчиков В общем мы приступаем к видео Помимо выхода обновы Люди еще ждут когда же выйдет Among Us на Xbox И разработчикам задали вопрос Не могли бы вы подтвердить дату выхода игры Among Us на Xbox? И разработчики ответили то что выход в 2021 году Да, они еще те тролли У них попросили дату, они нитки. Ну, в 2021 году ждите в прошлом ролике я говорил то, что разработчиков задолбали вопросом, когда же обнова, и они даже психанули и выпустили об этом пост. Однако, почему же разработчики про обнова так не говорят, то что у них задают вопрос, когда же выйдет обнова в игре Among Us? И они такие отвечают, ну ждите в 2021 году. Ну а что, я считаю то, что справедливо. Каков вопрос, таков и ответ согласись то что мы уже заждались с этой обновой уже прошло больше месяца но мы ждем и ждем обновления. однако один человек решил то что он не будет больше ждать эту карту и написал об этом разработчикам амонкас я думаю что пришло время отказаться от новой карты чтобы мой уровень счастья повысился с ее невероятно низкой позиции и разработчики ему отвечают Оу! Карта еще не готова, и мы усердно работаем над ней. Но я надеюсь, что скоро ты почувствуешь себя лучше. Я официально заявляю то, что разработчики Among Us самые добрые разработчики игр. Я не могу вообще, я не ожидал то, что они так ответят. Да и вообще, в принципе, если бы в соседней игре, к примеру, в Brawl Stars задали вопрос, когда же обнова? Или вообще бы сказали, вы что то задолбали, я не буду ждать больше ваших обнов, То разработчики либо бы его проигнорировали, либо бы его просто заблокировали. А тут разработчики тут решили ответить и сказали то, что Сейчас мы все будем приготовим все и ты сможешь играть. И я надеюсь, что ты почувствуешь себя лучше. Разработчики Among Us One Love. Я думал, то что с домилоту можно даже лайк поставить прямо сейчас, если ты его еще не поставил. Сейчас во дворе пандемия, и когда ты приходишь в школу, тебе. Как-то неправильно мерят температуру. Лично у меня постоянно 35,5, и это все, конечно, точно. И какой-то там эликсир м -м, против микробов тебе на руки брызгают, который называется антисептик. Но если ты не будешь соблюдать все эти правила, то ты просто тогда уйдешь туда на небеса. Но это все у нас происходит в СНГ. И давайте посмотрим, что же у нас там за рубежом, как же предупреждают от пандемии. Разработчикам написали: моя мама работает в начальной школе, и это то, что они говорят о безопасности. Сами понимаете чего? Мне это так нравится. И дальше Арта о том, что нельзя подходить близко друг к другу и надо держать дистанцию, а у нас вообще такого нету, потому что говорят то, что если ты заболеешь, то мы тебя будем дубасить палками. Согласись то, что ты бы обрадовался, если бы в школе были вот такие арты. Лайк, всегда. Мы со своими догадками, когда же выйдет обновление, уже совсем задолбали разработчиков. А как ты знаешь, наши разработчики вообще не любят спойлерить? В общем, разработчикам написали. Разработчикам написали, карта выйдет через два дня. Ну и вы скажете, ну написал и написал, мне вообще плевать. Однако данный пост не остался без ответа, и вот что ответили ему разработчики. На это разработчики ответили вот этим артом, и если ты его не видел, то я тогда его покажу сейчас поближе. На этом арте все приходит тому, что на 14 февраля. Я уже говорил то, что все, обнова выйдет 14 февраля. Однако, у нас здесь есть такая цепочка. 30 января будет у нас суббота, это выходной. Ну и получается то, что это самое время для того, чтобы выпустить карту в бета-тестировании. А 14 февраля это то, что будет глобальная версия... Карты в игре Among Us. Нам остается лишь ждать, когда же выйдет эта проклятая карта в игре Among Us? Я задолбался уже ждать эту карту. Приветствую тебя в конце видоса самое время поотвечать на ваши вопросы. Откуда название Чайок ТВ? Данный вопрос вы мне часто задаете, и самое время на него ответить. Я просто хотел создать название для канала, которое можно будет легко найти. К примеру, если ты сделаешь название канала. Э, например, Жир был Дыр Бутылкович то тебя мало кто найдет. А чаек ТВ это простое запоминающееся название, поэтому здесь, думаю, все логично. Плюс я люблю пить чай. Я полазил в комментариях, и я не смог еще найти. Вопросы. Комментариев достаточно много, поэтому я попрошу тебя лайкать интересные вопросы, для того, чтобы я видел то, что тебе вопрос действительно интересен. Потому что я комментарии читаю. В общем, ты был на канале Чайок ТВ. Кнопка лайка снизу, кнопка подписки тоже снизу. Знаешь, что делать. В общем, всем пока.